Американский танк «Абрамс», поверьте, это настоящее чудо. С лазерным наведением и спутниковой навигацией, автоматическим введением огня и непробиваемой броней. На поле боя «Абрамс» выглядит голливудским монстром. Однако тут недавно выяснилось, точно так же, как могучий слон смертельно боится мышей, те, как известно, легко прогрызают его кожу, так неубиваемый «Абрамс» абсолютно беззащитен перед простым, но действенным средством еще советского производства. Кого боится непобедимый «Абрамс» выяснял Алексей Аверчук. Перед вами танк «Абрамс» – основной боевой танк армии США. Он был разработан почти 30 лет назад, но до сих пор считается одним из лучших в мире. Ведь он легко преодолевает вертикальную стену высотой в метр и противотанковый ров глубиной в 3 метра. А одной заправки «Абрамса» хватает почти на 500 километров пути. Но самое главное, «Абрамс» — это практически неуязвимый танк, который трудно вывести из строя. Самое главное в танке — это броня. Именно поэтому «Абрамс» одет в урановую броню усиленного типа. Его корпус и башня сварны, что добавляет прочности — а лобовая часть «Абрамса» имеет многослойное пассивное бронирование. Чтобы пробить такую броню, в «Абрамс» надо стрелять из орудия чуть ли не в упор. Но и тогда успех не гарантирован. Во время жестких испытаний при обстреле из орудий у танка практически никогда не происходило детонации боезапаса. Но если такое все-таки случится, в бортах предусмотрены вышибные панели, через которые уйдет взрывная волна. Экипаж при этом останется в живых. Такими характеристиками «Абрам» считается неубиваемой машиной. Непосредственно в боевых действиях э, от, от дня противника, американцы же ни одного танка не потеряли, будем откровенно говорить. У них были подрывы на минах, у них были поражения дружным огнем, так называемым, то есть со стороны своих войск. У них там э, были возгорания двигателя из-за высокой температуры. Но вот боевых потерь... От огня противника они так и не имели среди танка. На современных моделях танка «Абрамс» стоит 120-мм гладкоствольная пушка. Ее снаряд на скорости почти 1700 метров в секунду выносит засевшего в доме врага вместе со стенкой. При этом дальность стрельбы составляет 3000 метров. Кроме того, «Абрамс» вооружен множеством пулеметов. Один калибром 7,62 спарен с пушкой. Второй такой же пулемет установлен перед люком заряжающего, а третий, калибра 12,7 мм, стоит на командирской башенке. По сути, это зенитный пулемет, который способен в секунду превратить в решето любую легкобронированную цель. В частности, известная операция по зачистке иракских боевиков в городе Фалуджа. Они проводили эту операцию с широким использованием танков, одновременно с подразделением морской пехоты. Они провели эту операцию очень успешно, зачистили весь город, а он не маленький по размерам и по количеству населения, например, соответствует Грозному нашему, вот, буквально за три дня. При этом не потеряли ни одного танка. Американский танк «Абрамс» оснащен самой современной системой управления огнем. В основной прицел наводчика встроены лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Имеется вспомогательный телескопический прицел с восьмикратным увеличением. Благодаря специальному отводу командир танка видит в прицел ту же картинку, что и наводчик, и при необходимости может вести огонь из пушки вместо него. И все это завязано на общую информационную систему, своеобразный военный интернет. Танковое подразделение, двигающееся по местности, может получить со спутника, опять-таки, от воздушной разведки, да, информацию о том, что, ребята, вот вы сейчас очень хорошо едете, но там за обратным скатом высоты стоят там, не будем называть, чьи пушки, вот, и вам будет бяка. Вот, соответственно, они делают выводы. В современных танках стоимость вот этой всей электронной начинки составляет уже сейчас 50%, потому что сделать сейчас, собственно, железо, это несложно. Кроме того, перед люком заряжающего находится панорамный тепловизионный прицел. Все эти приборы стабилизированы по вертикали. Так что если «Абрамсы» подпрыгивает на кочках, как угорелый, экипаж видит четкую стабильную картинку. В феврале 1991 года, во время боевых действий в Ираке, «Абрамсы» с легкостью расправлялись с десятками устаревших советских Т-72, которые стояли на вооружении иракской армии. За счет современного вооружения Абрамсы убивали иракские машины в основном на дальних поступах, не входя в зону прицельной стрельбы противника. Ночной бой. Инфракрасные приборы на Т-72 активного типа. Вот, значит, они сразу, сразу засветились. Дальность действия их меньше. На американских танках пассивные приборы стояли. Вот, они себя не обнаруживали. Значит, 72 себя обнаружили сразу. Тут же были вызваны вертолеты и штурмовики «Тандерболт» которые начали утюжить позиции этой гвардейской, этой бригады танковой. Вот. Ну да, потом подошли Абрамсы конечно, довершили дело. Например, на дальности 2100 метров Т-72 не имеет никаких шансов против Абрамса. Бронебойные снаряды с урановым сердечником легко пробивали иракские танки на вылет. В то время как 72-ки, чтобы сразиться с противником, надо было подойти поближе. Все зависит от людей не от техники вот ежели мне например дать возможность выбрать моих сослуживцев с кем я свое время служил набрать из них экипажи, вот э, без всяких понтов скажу готов хоть с абрамцами хоть с инопланетянами хоть с марсианами замочим всех а ежели мне дать сегодняшних призывников я прошу сразу в отставку Например, только в боях 26-27 февраля 1991 года третья танковая дивизия армии США уничтожила 374 иракских танка и 404 БМП. Сами американцы понесли мизерные потери. Напрямую американцы до сих пор не объявили, сколько они потеряли танков. Но вот есть данные, что в ходе вот операции «Буря в пустыне» от боевых повреждений было подбито 68 танков. Однако неубиваемая машина Абрамс является таковой только до тех пор, пока на поле боя не появляется опытный стрелок-гранатометчик, вооруженный российским РПГ-7, многоразовым ручным противотанковым гранатометом. Этому детищу советско-российских оружейников уже более полувека. Он был разработан еще в 50-х годах. Но до сих пор РПГ-7 танкисты всего мира называют не иначе, как убийца танков. Самыми первыми, кто узнал о мощи РПГ-7, стали американские танкисты во время войны во Вьетнаме. С тех пор не только американская бронекавалерия знает эту аббревиатуру на зубок, но и американские танкостроители – которые разрабатывают свое оружие с оглядкой на русский гранатомет. С тех пор прошло более полувека, и Вторая Иракская война неожиданно для всех показала, что высокотехнологичный, суперсовременный танк «Абрамс», который американской армии обходится только, представьте себе, по 6 миллионов долларов за штуку, легко подвивается гранатометом РПГ-7 со старенькой реактивной гранатой стоимостью всего 100 долларов. «Абрамс» создавался не для Вьетнама и не для Ирака. Он создавался, как, впрочем, и все остальные натовские танки и советские танки, для танковых сражений в Центральной Европе. Только для этого было блоковое противостояние, и все. На этом все было сказано. Как говорят специалисты, лобовая броня башни и корпуса Абрамса еще может выдержать удар старого противотанкового боеприпаса от РПГ-7. Но борта и корма очень уязвимы для советских гранатометов, разработанных в 60-е годы прошлого века. Как показал опыт боевых действий, при попадании старой гранаты в борт Абрамса противокумулятивные экраны легко пробивались кумулятивной струей и следом граната разбивала бортовую броню. Бывали случаи, когда Абрамсы загорались после попадания гранаты во вспомогательные силовые установки танка в корме, в емкости с запасами горючесмазочных материалов или в моторно-трансмиссионное отделение машины. Американцы пошли немножко другим путем. Они стали совершенствовать тактику боевого применения танков совместно с пехотой, армейской авиацией, высокоточными средствами поражения. И надо сказать, на этом пути они достигли определенных успехов. Пехота продвигалась вперед, а танки обеспечили огневую поддержку пехоты, уничтожая укрытые и хорошо защищенные огневые точки прежде всего. А пехота обеспечила как раз защиту танков с флангов, чтобы какой-нибудь Маджахев, выскочив из подвала, не мог закатать ему гранатой в бок. Вот так выглядит старый добрый советский РПГ-7. Его конструкция проще китайского веника. Труба для направления полета гранаты, патрубок для отвода парковых газов и ударно-спусковой механизм, чтобы запускать гранату. Можно стрелять с оптическим прицелом, можно и просто так на глаз. Тут все дело в навыке. Отдачи при выстреле практически нет. Масса РПГ-7 — 6 килограммов, легче ящика с пивом. Масса реактивной гранаты — до 4 килограммов, как ранницу школьника. Гранатомет стреляет на тысячу метров и разбивает броню до 750 миллиметров. Правда, последняя цифра достаточно условная, из-за разного состава брони. Во время выстрела граната через 12 метров полета взводится в боевое положение и выпускает стабилизационное оперение, которое с легкостью перерубает человеку руку, если она окажется на пути. В связи с окончанием холодной войны мы видим, что никто особенно-то и не стремится принимать бронетанковую технику нового поколения на вооружение немедленно. Вот давайте нам сейчас новый танк, и мы его запустим в серийное производство. И все сосредоточили усилия на модернизации тех танков, которые имеются. Эти танки примерно одного поколения, примерно одних возможностей, это танки 80-х годов прошлого века. В советские времена РПГ-7 стрелял простыми кумулятивными гранатами типа ПГ-7В, которые до сих пор подбивают танки «Абрамс». Однако со временем оружейники обогатили арсенал боеприпасов для самых разных нужд. От осколочных и бронебойных, до тандемных и термобарических. Словом, на любой вкус. Однако сегодня и эти боеприпасы уже давно устарели. Недавно российские конструкторы из НПП «Базальт» разработали реактивную многоцелевую гранату с интеллектом. Аналогов этого устройства в мире не существует. На реактивной гранате стоит специальный умный взрыватель, который сам определяет, насколько нужно задержать время взрыва в зависимости от толщины, жесткости и прочности преграды. У реактивной многоцелевой гранаты два заряда – кумулятивный и термобарический – Главная часть гранаты пробивает динамическую броню танка, вторая часть залетает внутрь и взрывается. Как противостоять этому новому оружию создатели танка «Абрамс» не придумают еще долго. Ведь им не хватило и полувека, чтобы обезопасить себя от старого РПГ-7. Кстати, умная граната РМГ уже прошла все необходимые испытания и в скором времени поступит на вооружение российской армии. В общем, как бы ни был прекрасен Абрамс, сегодня в реальных боевых действиях на Ближнем Востоке американцы предпочитают свои танки не использовать. От ударов гранатометов советского производства их, как правило, прячут за ограждениями блокпостов. Что, конечно, разумно. 6 миллионов долларов. Попробуй потом за них отчитайся.